А это не, недавно с же, женой сели ужинать, и, и не понравилось мне. Она сразу подавилась. Не, ну обычно не сразу, тут сразу. Я еще сказал, не заглатывай кусками. Что ты как волк? Куда ты торопишься? Мы сегодня никого не ждем. Только сказал звонок? По подошли тихонько к двери, жена спрашивает, кто там? Отсюда, не пустите ли переночевать? <звы> мы, мы в Москве живем, в самом центре, на шестом этаже. <звы> жена столбенела, но через минуту взяла себя в руки, подошла тихонько к двери, спрашивает, кто там? Отсюда не пустите ли переночевать, люди добрые. Как в старину стучали в первую попавшуюся избу их пускай. Кого? Незнакомых людей. Ну, глазка у нас нет, но по голосу мужчина лет сорока, рожа бандитская, два метра роста. Ну так вот калошницей дверь подперли. Я говорю, первая попавшаяся дверь на первом этаже. А вы на шестой забрали Я выбирал Куда наверняка пустят Храни вас Господь Здоровья вам и вашим детям На, на жену смотреть пожалуйста. Ну она перекрестилась три раза Взяла себя в руки Подошла тихонько к двери Спрашивает Кто там? Не пустите ли переночевать? Я говорю Мы бы с удовольствием пустили «Но не можем дверь открыть, замок сломался!» «Бандит, давайте я вам помогу! Все равно дверь надо ломать!» Жена бледная стоит, не кровиночки в лице, но собралась в последних сил, подошла тихонько к двери, спрашивает «Кто там?» «Не пустите ли переночевать?» Она вдоль стенки сползла на пол тех. Я, я говорю, мы бы пустили, да у нас холера. Очень хорошо, как раз холера, я уже переболел. Жена поднялась кое-как на ноги, встала вылитой мать в гробу. Ну, только глаза открыты. Один влево смотрит, другой вверх. Подошла тихонько к двери, спрашивает. «Кто там?» «Путник запоздалый!» «А к кому вы?» «К вам!» «А чего?» «Не пустите ли переночевать странника с котомкой?» «Считай с ножом». И, и, и вот тут на, на жену, как будто живой водой кто-то брызнул. Она говорит, «В старину из замков на двери не вешали. Люди были добрее и честнее». Вас пустить переночевать, что ли? Да! И, и вот у, это лицо у нее просветляло, она говорит, милый, хороший человек. С, с удовольствием бы пустили. Да никого дома нет!